Экстренное включение. Друзья, я сегодня облажался. Облажался по полной настолько, что даже своему смешно. Вечером прихожу домой, открываю YouTube. И YouTube с его алгоритмами подсовывает мне видео с канала Автофак. Канал с неприличным названием. И в этом видео предлагается челлендж. Такое модное слово. По-русски говоря, вызов. Всем автоподборщикам. Типа, приезжайте... Определите в машине все ее там недостатки и ну, какие-то недочеты посмотреть. Главное заключение надо было сделать по кузову. Как в анекдоте, я не гинеколог, но глянуть могу. Ну, я, недолго думая, написал в инстаграм Максиму, что я готов. Он мне позвонил, ну, я написал свой номер телефона, он мне позвонил, и мы договорились встретиться сегодня. Итак, друзья мои, еду на тусовку. Проверка автоподборщиков. Я сказал, что я могу подобрать. Мне жутко интересно, как это все происходит. Профессионалы. Я вам пришлю, не переживайте. Когда меня будете спрашивать, почему я не занимаюсь подбором, просто потому, что я многих вещей не могу увидеть. Смотрите, меня пригласили Ребята Осмотреть машину Машина, видать, бывала в хорошей передряге Судя по тому Что они меня позвали Но глобально я не вижу таких глобальных проблем отвлекающий маневр по Текущему вот ну и снималась. Не все крутились, видно, да? Гечки. Ты ну, в это попала. Подборщики никогда не выбирают машины, которые вот так вот выглядят. Они сразу скажут, что она не подойдет. Слишком много переменных, которые газуют, говорят на минус. Это очень странный выбор. Честно вам скажу, странный машину для того, чтобы людям выбрать, подходит она или нет. Ну, в общем, я облажался. Я не смог найти тот главный косяк, ради которого э, все это затевалось. Какой конкретно вы узнаете из видео у ребят. Я не хочу плодить спойлеры, как это сейчас модно выражаться. Но я его не смог найти. в общем. Теперь пару слов о машине. Данный фокус продается по цене в 190 тысяч. Ребята определили для себя, что вторые фокусы дорестайловые продаются по цене от 150 до 190 тысяч. Вот они и выставили 190 с учетом торга. Торг на рулевую рейку, которая там просто кровоточит. Ну, это видно было по асфальту. Ну, честно говоря, тот факт, что я не нашел там какой-то косяк по кузову, это не умаляет. Я не рекомендовал покупки этой машины. Опять-таки, за какие деньги? Если бы она продавалась там тысяч это была бы хорошая покупка. Даже со всеми косяками по кузову. Если она продается за 190 по верхней планке рынка, то это однозначно плохая покупка. Мотор у него работает неровно. Я завел. Обороты проседают, как-то какой-то волной идет. Мотор там 1.8. Написано комплектация Геа. Но ну, как-то не совсем Геа, потому что панели приборов, экранчик маленький. Но я могу ошибаться, как бы детали не знаю по данной модели. Так как сам ездил на такое непродолжительное время. Кузов у фокуса обильно мовилем прямо поверх ржавчины. Понятно, что дело там внизу под этим мовилем будет гнить. Но я сейчас посмотреть, куда засунуть руку, вот просто побрезгую. Да, вот эту жидкую липкую консистенцию засовывать. Он уже начал ржаветь, фокус. Понятно, что этот процесс будет необратим. Дальше пойдут более, более тяжелые силовые элементы. Первое, что надо будет сделать по фокусу, конечно же, сразу же заменить эту рулевую рейку. Просто она уже, если она уже течет, то не подтекает, а такими это там уже все, видать, скорее всего, разбито, и замена сальников вряд ли поможет. Тормоза по кругу все уже сгнившие, такие, ну, видно, что там она давно стояла, там, скорее всего, закисло, закисло все, там даже просто нажимая тормоз, очень сильно скрипели задние тормоза. Просто вот я стоял на месте, давил, ручник, разумеется, не работает. Поэтому как бы первично, что, чтобы эта машина ездила, надо сделать рули и тормоза. Это уже надо сразу влить туда, ну, цифры где-то, я думаю, с, э, если не сам делать, то ближе к 50 чем это спокойно вылезет. Это уже совсем не бюджетный автомобиль, ни с какого боку. Сама машина черная, а кондиционер не работает. Знаете сейчас, какой там ад в этой машине будет тому, кто купит сейчас в начале лета ее? Главный потребитель этого фокуса – это те люди, которые хотят научиться ездить. Ну, вот возьмет он ее даже за 170 со скидкой, валит туда 50, это, я думаю, минимум. А, еще самый момент, там резина, сзади два китайских летних стояли колеса, а спереди два зимних. Так что комплект резины, по меньшей мере, два колеса, новых надо будет искать, брать, как бы, ну, в общем, слишком много возник, как бы, для машины, которая сама не новая. Ну, в общем, свое мнение я высказал, Остановимся на канале у ребят. Всем пока, ждите видео Сделаю по Ситроену, в котором я сейчас нахожусь И по ремонту ДТП транзита На Ситроен у меня серии на 15 ремонта скопилось Очень забавная машина Вам понравится